друзья всем привет приветствую вас на своем youtube канале в соцсетях подписывайтесь на мой канал я хочу сегодня затронуть тему инвестиций. друзья в последнее время реально много людей об этом говорят говорят о том что инвестиции инвестиции можно быстро разбогатеть как пример вы знаете компанию финику которая скоманулась, закрылась и сотни тысяч людей потеряли деньги. Я хочу вам дать пользу и показать простым людям сказать первое, что легких денег нигде не бывает, не существует и как не понять, не попасть к инвесторам в кавычках в лапы. Цель инвесторов, знаете, цель инвесторов просто забрать у вас бабки последние, больше ничего. Там они рассказывают, что товарный бизнес это все долго, это все не работает. Тут в инвестициях можно сразу разбогатеть. Давайте я вам покажу простую схему, как отличить: инвестиция это лохотрон или это нормальная инвестиция. Окей. Так, вот я включил экран. Смотрите, вот есть инвестиционная компания. инвест Инвесткомпания которая на весь мир кричит, мы выплачиваем 360% годовых. То есть это где-то 30% в месяц. У меня вопрос, откуда 360%? Они отвечают, говорят, у нас есть бизнес, майнинг, шмайнинг, байнинг. И там все остальное, который приносит 500 процентов в год годовых. Причем этот бизнес, как они говорят, железобетонный. Окей, супер. Там криптовалюта, ванкоин, bitcoin шматкоин, там. Рецаня, брат, ты ничего не понимаешь. Смотри, 500 процентов годовых. Окей. Есть простой народ, обычные люди, которые живут и хотят лучшей жизни. Видя все на эту картину и получая информацию от таких умных дядек, которые знают, что такое инвестиции, которые готовы 360% выплачивать, они им кричат во услышание «Ребята!» Хотите быстро разбогатеть? Ну, все люди в нашей стране, действительно, в наших странах действительно очень тяжело зарабатывают деньги, и они хотят прорыва. Им уже надоело. И вот на этой ноте инвестор говорят: "Ребята, есть тема, огонь, 360 процентов годовых. Вложил 1000 долларов, 3600 получил. Я задаю один вопрос э, вот этим инвесторам: говорю, ребят но какой вам смысл брать у народа под 360% годовых, брать, обещать? То есть, если вот этот человечек э, вложит тысячу долларов, то вот этот инвестор и вся вот эта ГОП-компания, она вот этому человеку должна дать 3600. Я говорю, ребят, тут вопрос. Вот смотрите, есть... Э, банк банк который выдает любой кредит кредит от 30 процентов вашей валюте в вашей национальной валюте не в долларах И говорю, дядь вот смотри ну вы такой умный инвестор у вас есть бизнес который приносит вам 500 процентов вы возьмите у банка Любую сумму, миллион долларов, 2 миллиона долларов, 10 миллионов долларов, сколько на ваш бизнес нужно? Вам банк даст под 30%. А скажите вопрос, а какой вам смысл платить вот этим всем людям 360% обещать, что вы выплатите за год, брать у бабушек, у дедушек, у малоимущих людей дурить их и говорить: мы вам заплатим 360 процентов, ребят, возьмите вот в банке и стройте свой шикарный бизнес, банку отдайте 30 процентов, а 470 процентов ставьте себе. Но эти ребята инвесторы слушать, нам это не выгодно, нам выгодно помогать бабушкам, дедушкам молодым простым людям рабочим чтобы они разбогатели взять у них 100 200 300 500 долларов 1000 долларов продайте квартиру сразу разбойте и заплатить 360 процентов смотрите, когда вам обещают завышенный процент то есть займите мне денег проинвестируйте как по-современному говоря сейчас инвестиции они говорят займи мне деньги я тебе дам в четыре раза больше. То есть, выше, то есть, обещают для того, чтобы у вас забрать деньги. Задайте, друзья, задайте любому инвестору. Ни один еще мне не ответил. Ребята, если у вас есть бизнес, который приносит 500% годовых, какой вам смысл, а вам там нужна там определенная сумма, какой вам смысл брать их у меня и отдавать 360 процентов, если вы можете взять в банке под 30. Люди, кто смотрит видео, распространите это видео. И я знаю, что все в тяжелом положении, что все хотят э, наконец-то разбогатеть. Но поверьте, легких путей не бывает. Никто 360 процентов не будет платить. Есть такой бизнес организованный. И когда говорят, мы занимаемся инвестициями и здесь сразу разбогатеют, знайте. Деньги, которые вы внесете, вам никаких 360% не будут платить, вас заставят, скажут, будете получать только за то, что вы будете приводить новых людей в нашу компанию. Сосед твой или родственник вложит, например, 1000 долларов, вот с этого 200 баксов мы вам дадим за то, что ты привел, но э, ты будешь получать только от привлечения людей, пожалуйста. Ни власти в эти инвестиции, нету легких денег, нету 30% годовых, не существует банки, депозит 10%, кредит можно взять 25-30% в банке, это банк так работает. Они говорят, инвесторы, слушай, да банк на вас зарабатывает, мы не зарабатываем, мы просто помогаем. Вот посмотрите, Финику, это же вообще там столько суицидных моментов, люди квартиры попродавали, машины вложили, лопнула эта финансовая пирамида. Друзья, если нет товара, если процент завышенных ваших инвестиций, любая инвестиция в деньгах, в валюте, она в размере 5, 6, 7, 8 максимум процентов годовых. Когда вам обещают 360, знайте, у вас просто хотят забрать бабки. Не ведитесь. Если вы ищете легких путей, а вы знаете, что после того, что финика, все это разводилось, и многие люди пошли, Видя всю эту ситуацию, пошли в компанию X, Y, говорят, сейчас, сейчас новый проект, сейчас все по-новому заходит. И вот первые единицы, кто успевает там, вырывают деньги за привлечение людей, деньги откуда берутся? Вы что думаете, они реально там зарабатываются? Вот этих финансовых пирамидах создают их бандиты для того, чтобы они возглавляют. Есть э, шайка, которая привлекает людей. Они вот зарабатывают, а все остальные люди теряют деньги. И нереально, там нереально простому человеку заработать. Если ты сможешь так приводить людей, и ты будешь зарабатывать, но ну это на обмане, ты говоришь человеку, вложи деньги, и зная, ты потеряешь, он потеряет, его люди потеряют, а ты на этом разботеешь, это не бизнес. Это просто э, страшные вещи. Поэтому, друзья, я вас предупреждаю, что не ведитесь на большие проценты. Не существует. Задайте вопрос инвестору. А какой смысл у тебя брать по 360%, если ты можешь взять в банке по 30%? Он тебе будет рассказывать э, другие вещи, вешать лапшу только с одним условием, чтобы ты вложил и мечтал, чтобы ты разбогател. Все, подписывайтесь на мой канал. И желаю вам удачи. Не попадайте, пожалуйста, в инвестиции, псевдоинвестиции, о которых говорят «большие проценты». Оберегайте своих друзей родственников, потому что там только потеря, там денег нету. Все, желаю, друзья, удачи вам, подписывайтесь на мой канал и пока-пока.